Но как люди вообще догадались, что в глаз можно вставить инородный предмет? То есть, по сути, протез, который заменит родной, живой хрусталик. Помогла прозреть война. Вторая мировая. Гарольд Ридли, главный хирург лондонской офтальмологической клиники, осматривая раненых британских летчиков, заметил, что осколки самолетных стекол, выполненных из оргстекла или плексигласа, не вызывают реакции отторжения и воспалительных процессов. Тогда он предложил использовать плексиглас в качестве материала для изготовления искусственных хрусталиков. Уже в 1949 году в Англии была проведена первая успешная имплантация человеку искусственного хрусталика для лечения катаракты. В нашей стране за решение этой задачи взялся известный офтальмолог Святослав Федоров. Чтобы вставлять в глаза пациентам интеракулярные линзы из органического стекла, хирургам приходилось делать 6-миллиметровый разрез – Сегодня такая технология встречается крайне редко. Ведь современные хрусталики делают из эластичных материалов и перед имплантацией сворачивают в рулончик, чтобы они занимали как можно меньше места. Разрез для имплантации рулонной интракулярной линзы нужен совсем маленький, всего 2 мм. Прокол, а не разрез. Такие проколы легко затягиваются сами. Так что современная хирургия катаракты бесшовная. Впрочем, твердый хрусталик вовсе не значит плохой. Если средства позволяют, можно заказать себе интраокулярную линзу хоть из алмаза. Еще четверть века назад многие так и делали. Тогда считалось, что алмаз имеет высокую биосовместимость и отличный коэффициент преломления, что обеспечивает более качественное зрение. Позже от этой затеи отказались. Так что если встретите человека, повторяющего, что у него глаз алмаз, не исключено, что он не хвастается, а говорит буквально. Говорю на голубом глазу, не пройдет и четверти века, и мы будем имплантировать людям в глаза искусственные хрусталики с технологией дополненной реальности. Видеокамеры, тепловизоры или, скажем, суфлер в глазу. Для актеров и политиков просто мечта. Не верите? Вот увидите. Самый важный вопрос для человека, которому поставили диагноз катаракта – какой выбрать хрусталик? Увы, единого универсального ответа на этот вопрос нет. Все решают индивидуальные особенности пациента. Дело не в том, американский хрусталик или немецкий, а в том, подходит ли он именно вашему глазу. Пациенту достаточно понимать одно – что аккомодировать, то есть мягко фокусироваться на разные расстояния, может только родной естественный хрусталик. Большинство искусственных хрусталиков еще при изготовлении настраивают на определенное фокусное расстояние, выбор которого обсуждается с пациентом. Такие хрусталики называются монофокальными. После операции изображение в глазах с монофокальными хрусталиками будет четким на каком-то одном расстоянии. Например, водить автомобиль, играть в теннис или смотреть телевизор вы сможете без очков. А вот для чтения, компьютера, мелких ручных работ вам потребуются очки с плюсовыми стеклами. И наоборот. Второй тип интраокулярных линз мультифокальные. Такие линзы способны фокусироваться на разные расстояния без дополнительной коррекции очками. Как правило, с их помощью хорошо видно вблизи и вдали. То есть можно без очков водить машину и, скажем, читать. А вот как следует рассмотреть себя в зеркале, не получится. Придется к нему придвинуться поближе. Самый продвинутый тип хрусталика ⁇ трифокальный. Такие линзы позволяют четко видеть не только вблизи и вдали, но и на среднем расстоянии. Последнее слово науки ⁇ синусоидальные трифокальные линзы. Их особенность в том, что в отличие от обычных ступенчатых. Или зазубренных по форме линз, каждая из грани которых и отвечает за фокусировку изображения на определенном расстоянии. Синусоидальная линза гладкая. Она обеспечивает мягкий, почти естественный фокус на разных расстояниях и не дает блика в ночное время.